Ваше лицо в 20 лет выглядит так, как дала природа. Как оно будет выглядеть в 50, зависит полностью от вас. Так сказала Коко Шанель. И действительно, вопрос, как сохранить молодость и красоту, закономерно интересует миллионы людей. Ответов множество. Все ищут эликсир молодости. И сегодня я, Александр Шудегова, побеседую на эту волнующую тему с... Экспертом по качеству продукции компании «Армель» с Ларисой Клиной. Здравствуй, Лариса. Здравствуй, Александра. Лариса, наших партнеров и тысячи наших клиентов заинтересовались новым продуктом, который мы успешно презентовали несколько месяцев назад. Это комплекс красоты и молодости «Баримикс». И, естественно, сегодня, когда наши клиенты получили этот продукт, возникло огромное количество вопросов. И я буду сегодня рада задать эти вопросы вам. Соответственно, получим хорошие ответы да, на эти вопросы. И первое, что бы я хотела спросить у вас. Красота, молодость нашей кожи. Это действительно очень-очень важно, не только для женщин. Сегодня огромное количество мужчин, которые точно так же хотят быть красивыми. Сегодня красота – это синоним успешности. И вопрос самый главный первый. Действительно ли молодость кожи возможно сохранить? Действительно ли существуют такие компоненты, которые позволяют нам с вами долгие годы существовать в красивом теле, да, и смотреть на себя в зеркало и радоваться тому, что ты видишь. Вот меня интересует, во-первых, действительно вот ответ и ваше мнение как специалиста в области химии, наверное, биологии и так далее. Да? Потому Нет, что церковь. Лариса, она еще и профессиональный медик, она врач-терапевт, она человек, который имеет профессиональный взгляд на вот эти все вещи. Благодарю за вопрос. Конечно, Конечно же. Я соглашаюсь и с Кохо по поводу того, какими мы становимся к 50 годам. Это действительно зависит от нас. Я соглашусь с вашим мнением по поводу того, что каждый сегодня хочет быть красивым. И действительно красота сегодня это э, символом успеха. Э, молодость и красота кожи многогранное понятие и зависит не только от косметики. Надо это понимать, но поговорим мы сегодня как раз-таки об одном из инструментов молодости и красоты. И скажу так, да, действительно, много хорошей работы по улучшению внешнего вида, по улучшению качества кожи может сделать косметика, и в частности наша косметика-баллинец. Сегодня среди косметологов существует, скажем так, много мнений, много направлений. Часть из них объективная, часть из них связана с маркетинговым направлением, конечно же. Для того, чтобы понимать, как работает косметика, наверное, немножко нужно все-таки разобраться, из чего состоит наша кожа и что это такое. Угу. То есть, естественно, мы не будем вдаваться там глубоко в анатомию и физиологию кожи. Нужно понимать, что это орган, это комплекс различных органел, различных клеток, живых клеток, органевших клеток, межклеточного вещества. И у каждого, у каждой составляющей есть своё, своя работа в организме, своя функция в организме. И естественно, и общее состояние организма на это влияет. И то, как мы относимся, ухаживаем, бережем, защищаем самую большую нашу орган – кожу. Все-таки о строении и о косметологии. Наверное, взгляд косметолога, он сильно отличается от взгляда, скажем, врача, от взгляда медика. И номером раз, конечно же, идет в первую очередь красота, внешний мит. Угу. А, безусловно, физиология и функция очень важна. Но косметологи все-таки в первую очередь смотрят, как это выглядит, как сделать лучше, как поправить то, что, ну, может быть, человек не уберег, может быть, внешняя среда что-то не так сделала. И вот косметика эту функцию выполняет. Номер раз – это улучшение внешнего вида кожи. Но кожа имеет сложное строение, и есть элементы, которые обеспечивают... Взаимосвязь всех уровней этого органа. И клеток эпидермиса то, на что, собственно говоря, в первую очередь косметические средства влияют. И дермы это вот тех живых клеток, которые основные виды дни на то выполняют. И подкожно-жировой клетчатки. И я говорю, собственно, о клетках э лангер лангерганса, которые находятся э в общем-то, в дерме, но своими отростками они выходят на поверхность кожи и осуществляют общую взаимосвязь. Поэтому, работая с внешним слоем кожи, с эпидермисом, мы можем влиять и на функциональные особенности, на обмен клеток дерми. То есть я правильно поняла, Лариса, вас, что, говоря о молодости и красоте, мы должны говорить не только о косметическом эффекте, не только припудрить носик, не только убрать какие-то мимические морщинки, а нужно говорить в целом о здоровье, о правильном питании, о правильном образе жизни. И плюс к этому... Та косметика, которой ты пользуешься, она тоже играет важнейшую роль. Это тот инструмент, я услышала очень хорошее слово, это тот инструмент, который позволяет нам ну приблизиться к этому, к этой цели, да, быть молодым и красивым. Правильно я поняла? Абсолютно право, Александра. Плюс еще то, как мы живем, то, чем мы увлечены, если у нас цель. Если у нас задача, куда мы стремимся, хотим ли мы быть успешными, и это тоже все влияет на красоту кожи. Здорово! Тогда следующий вопрос, он а, вообще находится в моих руках. Наш комплекс называется Berry Микс. Вот Berry Микс очень вкусное название, сразу же представляешь а, стакан с великолепным ягодным, может быть, смузи, да. И вопрос вот в чем, почему именно ягодный микс, почему именно э, экстракты северных ягод? Этот вопрос задают наши клиенты. И сегодня журналы, интернет-ресурсы по телевидению, есть множество различных рекламных роликов, где позиционируют то или иное инновационное средство в области красоты. И наша компания, компания Armel, выбрала для создания своего молодости, комплекса красоты и молодости, выбрала именно ремикс выбрала именно экстракты северных ягод. Вот в чем же их такая волшебная сила, расскажите нам, пожалуйста. Ну, во-первых, нужно сказать, что э, самый лучший творец это все-таки природа. И человеку просто нужно посмотреть, что она сотворила, и взять это в руки и пользоваться. Ну, само название природа, в природе человеческом она создана была. Зачем? Для того, чтобы служить человеку. А почему э, мы взяли именно северные ягоды? Ну, спросите себя, кто не знает свойства? Морожки, клюквы, брусники, ежевики, голубики. То есть это те ягоды, которые, во-первых, растут в наших регионах. Да? Во-вторых, в области оздоровления или народной медицины, если сказать по-другому, ими пользуются даже не десятилетия, а гораздо больше. Их свойства хорошо изучены. И э, совокупность тех свойств, которые дают все эти ягоды вместе, она просто уникальна. Ну, во-первых, э, северные ягоды – это, значит, э, специфические свойства э, в сопротивлении, скажем так, или в существовании сложных условиях. То есть защитные фонды. Соответственно, в этих… Э, Ягодах есть уникальные комплексы, которые помогают выжить просто-напросто в сложных условиях. В первую очередь это мощные антиоксидантные комплексы, это антисептические комплексы, естественно, витамины и минералы, которые являются строительным материалом, в данном случае для кожи, для работы кожи. Кроме того, это еще и стимуляция ряда обменов, Например, в выработке коллагена, потому что тонус кожи зависит от количества и качества коллагена, от увлажненности, от сохранности барьеров кожи, и именно ягодный микс делает возможным сохранить, сберечь и улучшить все поэтому способствует защите кожи от агрессивности среды антиоксидантная защита а, тонизирует хорошо кожу укрепляет сосудистую стенку а, ну наверное нужно сказать что допустим чтобы понятно было но витамины во много в чем есть а, скажем витамин С который с одной стороны антиоксидант с другой стороны он стимулирует выработку коллагена с третьей стороны он работает с иммунной защитой, с э, противоопухолевой защитой. Так вот, в морожке витамина С в четыре раза больше, чем в апельсине. Да? Понять, почему именно э, качество э, этого комплекса, этих витаминов, этих антиоксидантов. Голубика, но она вообще изделия считается ягодной молодости. И действительно, есть иммунация обработки коллагена и укрепление сосудистой стенки голубиха в этом очень мощно помогает ягоды подобраны в экстракте так что какие-то работают по улучшению секреции по нормализации секреции сальных желез соответственно работают с излишней жирной кожей скажем так есть те которые наоборот тонизируют сухую кожу Ну, наверное следует тоже сказать что сухая кожа жирная кожа это достаточно относительные понятия. Вот, кстати, подошли мы с вами к следующему моему вопросу, который меня как человека очень практичного, как дама, которая ухаживает за собой и всегда хочу все это делать очень быстро поэтому меня подкупает вот эта надпись, что для любого типа кожи и с одной стороны она меня привлекает, с другой стороны, как обычного клиента, как обычного потребителя косметики, возможно даже настораживает, потому что многие косметологи говорят, что это ну, невозможно, что для каждого типа кожи нужно сначала определить этот тип кожи, а потом уже наносить средства согласно своему типу кожи, наверное это правда, но также мы сегодня встречаем различные крема, в частности мы сейчас держим крем Беремикс, который указан, что он подходит для любого типа кожи. Вы прокомментируйте, пожалуйста, этот момент, я думаю, это интересует ну, большое количество Понимаете, знаете, кремов. какая удивительная штука, и косметологи э, в своей концепции разделения по типам кожи правы, э, и в то же время не правы, потому что э, даже жирная кожа может быть сухой. А, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что в принципе, если брать идеальную ситуацию, идеальное условие жизни, идеальное состояние здоровья, у всех кожа должна быть вроде бы как нормальная. Но тем не менее, есть гормональные э, вещи, да, гормональные колебания разные возрастные, а, есть э, действия факторов окружающей среды, есть... К сожалению, погрешности питания, они в сегодняшней нашей жизни а, случаются зачастую. Есть нехватка а, воды в организме, есть батареи и сухой воздух, есть самолеты и сухой воздух и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть много факторов, которые на нашу кожу влияют, изменяя а, ее состояние в ту или иную сторону. И а, очень редко бывает так, что на одном лице только один тип. Кожи, mm -hmm. да? То есть есть зоны, более подверженные, скажем так, гормональному воздействию, есть зоны, больше, более подверженные э, действию агрессивных факторов. Соответственно, на одном лице можно встретить разные типы кожи. Но это не значит, что мы будем мазать нос одним кремом, Uh -huh. правую щелку другим кремом, за левым ухом третьим кремом. Хотя, безусловно, допустим, уход за такими деликатными зонами, как кожа вокруг глаз, это отдельная концепция. Но тем не менее, мы старались найти такой комплекс, который помог бы на одном лице с разными участками кожи навести порядок. Можно я? Вот прям вот задам еще раз дополнительный вопрос, а может быть просто вот переведу на обывательский может быть язык, да, то, что вы сказали. То есть я правильно понимаю, что в данном креме содержатся те компоненты, которые умно работают на нашем лице и они сами знают где нужно увлажнить где нужно подсушить где нужно а, прийти на помощь в данную секунду до да, каждому участку нашего а, нашей кожи данный на лице то есть этот крем можно сказать что он а, работает вот по такому инновационному методу подходу имеет. вы знаете я бы а, сделала немножко другой акцент опять же по природу и про то как нас создала природа, Господь Бог. Не будем брать другие концепции, кто нас сделал. Но тем не менее, тут вопрос в том, что наша кожа будет усваивать то, что ей потребно. Угу. Если не хватает влаги, здесь есть комплексы, которые и увлажняют, и защищают кожу от испарения, и создают защитную пленку. Не хватает элементов или нарушен фосфолипидный слой, здесь есть составляющие, собственно говоря, этого фосфолипидного слоя, который восполняется, латается, улучшается, не хватает питательных веществ, богатейший комплекс экстрактов ягод, который содержит и минералы, и витамины. Поэтому скорее здесь просто настолько великолепный состав, который учитывает скажем так, основные потребности нивелируют действия основных повреждающих факторов. Вот ну, так. Да, и хорошо выбирает, что и надо. Отлично. Ну, если мы уже заговорили о составе, давайте тогда поговорим на эту тему более подробно. И соответственно, я представлю нашим слушателям те, кто смотрит сегодня это видео, каждый продукт, и вы прокомментируете вкратце вот данный состав данного, каждого продукта. Вот в первую очередь я взяла в руки дневной крем Микс, и у нас также есть ночной крем BeryMix. Это два крема, которые, я так понимаю, они у нас подходят для всех типов кожи. Это два крема, которые у нас используются для ежедневного ухода утром и вечером. И вот, пожалуйста, прокомментируйте, ну, то, что здесь есть экстракты северных ягод, мы это уже поняли, что они здесь и здесь есть. А вот какие отличительные моменты в составе, на которые вот вы как эксперт, как профессионал прям вот э, очень сильно обратили внимание, вас это даже может заинтересовало. Вы абсолютно правы, держа их вместе, потому что в них есть общее, в них есть раздельности, и они взаимодополняют друг друга. Если дневной крем, у него акцент смещен в сторону увлажнения, хотя... И ночной точно так же увлажняет. В ночном акцент посвящен сторону восстановления кожи, в сторону э, улучшения тех э, или изменения, изменения тех погрешностей, которые накопились сзади. По факту в действии это так. По составу, чем это обеспечивается, то, что в них общий, Экстракт северных ягод мы уже поняли и как он действует, в общем-то мы тоже поняли. Да? Это питание, увлажнение, тонизирование, регуляция работы сальных желез, это антиоксидантный эффект, антиоксидантная защита, это увлажнение кожи, опять же. Что общего еще и в одном и в другом составе есть? Масло Жажабан. Даже по маслам у них тоже есть различия, потому что в дневной крем добавлена масса виноградной косточки, в ночной крем... Что он дает? Что он дает? Помимо мощной антиоксидантной защиты, это еще и увлажнение, и это еще и восстановление липидного слоя, безусловно, но это еще и высокое проникновение в ткань. Это особенность именно косточки виноградной. В комплексе для ночного ухода добавлено масло оливы, добавлено масло миндаля. За счет этого более широкий состав по ненасыщенным жирным кислотам, соответственно более полно восстанавливается, восполняется именно липидная мантия кожи. Кроме того, за счет того, что есть натуральные масла и они богаты ненасыщенными жирными кислотами, венолевой, арахидоновой, это те кислоты, которые формируют ну, основную концепцию защиты кожи. Угу. Природа ее создала, человек подсмотрел. Это там, где а, формируются а, биполярные слои, да, слои... М... Саша, как вы говорите, переведите на русский да, язык, переведите да? на русский язык. А, модное слово липосомы. Угу. А, их не человек создал, их создала опять же природа. А, за счет того, что у жирных кислот есть на разных концах, скажем так, разная тропность, разное сродство. С одной стороны к маслам и жирам, с другой стороны к воде. Они приобретают определенную ориентированность на коже. Okay. Создавая двухслойную мембрану. С одной стороны это защитный слой, с другой стороны защитный слой от чего, кстати? Да? Ну, от окружающего, наверное, От окружающей среды, от воды, потому что большинство вещей, которые окружают нас в природе, агрессивных я имею в виду, они растворимы именно в воде. Соответственно, все то, что растворено ненужного в воде, во внешней воде, оно плохо будет проникать в клетку, потому что есть вот этот самый барьерный липидный слой. И как раз-таки масла помогают этот слой формировать, угу. собственно говоря. Более того, одновременно они делают другую уникальную штуку. Они делают этот слой более жидким, что ли, вот так, наверное, стоит сказать, угу. более текучим, благодаря чему появляется возможность забрать из наружных, слоев mm -hmm. из косметики, которая наносится, в более глубокие слои питательные вещества. То есть я вас правильно понимаю, что а, вот тот, а, то утверждение, что а, все компоненты, потому что абсолютно вы… Подробно рассказали о том, какие компоненты находятся в этих кремах. И действительно, мы все видим и знаем, что это очень полезные компоненты. И а, остается один самый главный вопрос: а проникают ли они в глубину кожи, чтобы а, действительно они там остались, работали, и кожа становилась красивше с каждым разом? Вот. А, и соответственно, вы сейчас отвечаете на этот вопрос, что да, проникают. Потому что я а, знаю еще также мнение разных других специалистов, которые в принципе опровергают такую возможность и говорят, что все-все-все полезные компоненты любого крема, они остаются просто на поверхности кожи. И имеют только косметический эффект. То здесь можно говорить не только о косметическом эффекте, а действительно о том, что кожа начинает работать, что кожа начинает получать все эти компоненты, начинает выстраиваться, да, и соответственно мы видим а, а, результат. А, Или как? Скажем так, то заключение, которое вы сделали, оно Отчасти правильно, отчасти неправильно. Mm -hmm. Невозможно абсолютно все вещества таким способом э, доставить, mm -hmm. доставить в глубокие слои кожи, непосредственно в дерму, там, где, собственно говоря, все обменные процессы и происходят. Но э, какие-то вещества на поверхность дермы могут попадать и включать в работу обменные процессы, раз – Второе, то, что я вначале сказала, регуляторные клетки, вот эти самые клетки а, Лангерганса, которые осуществляют взаимосвязь между всеми элементами кожи, mm -hmm. да, то есть это как сигнальный флажок, она получила сигнал, она передала сигнал к обмену, а, то есть это э, один из механизмов влияния на обмен, не только улучшение mm -hmm. качества, но и влияние на обмен. То есть, допустим, те же самые фруктовые кислоты, которые, кстати, содержатся и в комплексе северных экстрактов северных ягод, mm -hmm. и, э, допустим, гликолевая кислота, которая в пилинге содержится помимо того, что влияет на поверхностные слои, на роговые слои кожи, она еще будет давать сигнал этим самым клеткам Лангерганса. Они, соответственно, этот сигнал будут передавать дальше, дальше. по взаимосвязи, включая тем самым работу механизма кожи по улучшению обмена. Но нужно понимать, что это не быстрый процесс. Вот. И, кстати, с этим связан мой следующий вопрос. Это что касается кремов. то, что касается кремов. Это первое. Первый вопрос, вот он, в чем он заключается. Возможно ли получить быстрый видимый эффект, потому что многие-многие наши клиенты, они ожидают такого, что я на место и через минуту я подошел к зеркалу и нет ни одной мимической морщинки, все разгладилось, все красиво, кожа здоровая и так далее. То есть стоит ли ожидать мгновенных таких эффектов, это первый вопрос. А второй вопрос, наверное, вытекает из первого вопроса а – хорошо ли это мгновенные эффекты, то есть стоит ли гнаться за косметикой и искать тот эликсир, который ты нанес на лицо, вышел и ты вот красив уже прямо сейчас. И еще один вопрос сразу же, потому что я думаю, вы ну, несколькими предложениями ответите на эти все вопросы. Вызывает ли привыкание? То есть будет ли такой эффект, что вот сейчас я пользуюсь этими кремами, и я получаю хороший результат. И через какое-то время, там через месяц, через два, через три, моя кожа как-то насытилась, и все. И она больше не реагирует на эти компоненты, и все, и опять все вернулось в пять. Потому что на самом деле такой, такой эффект, ну бывает, имеет место быть. В различных других может, космических средствах и наши партнеры и клиенты они этим интересуются итак будет ли быстрый эффект хорошо ли когда есть быстрый эффект и существует ли момент привыкания к нашему крему вот такое негативное привыкание да есть ли такое? А, ну давайте посмотрим вот как быстрый эффект какой эффект есть эффекты хорошие. Да? А что это за эффекты? Это эффекты, которые делают кожу более гладкой, более э, ухоженной, с более ровным цветом лица, более увлажненной. А это эффекты, которые возможно получить достаточно быстро. Uh -huh. То есть ну, улучшение качества uh -huh. э, кожи, улучшение внешнего вида. Э, качество имеется в виду, опять же, улучшение э, вида. Uh -huh. Да, это эффект, который после первого нанесения ты получишь. Uh -huh. За счет чего он происходит? Вот те самые роговые чешуйки, которые находятся на поверхности кожи, в принципе, это мертвые клетки. К этим клеткам ни сосуды не подходят. Они влагу получают только за счет того, что из нижних слоев она продвигается uh -huh. наверх. Вот если эти клетки обезвожены, если кожа лица обветрена, что с ними происходит? Между ними нарушаются взаимосвязи И эти клетки перестают быть защитным слоем, защитной мембраной И они начинают отшелушиваться с одного края, с другого края То есть появляются эффекты шелушения, неровности различных на коже и так далее Так вот первый эффект, который косметика сделает Если мы не говорим сейчас о пилинге, а говорим просто вот о входовых о, кремах угу. да, Она пригладит эти чешуйки и сделает кожу по внешнему виду более мягкой более гладкой, более ровной. Это мгновенный эффект. Это хороший mm -hmm. эффект на самом деле. А, в принципе, что эта косметика делает? Она восполняет Липидный слой, она восполняет водную мембрану, да, гидролипидная мембрана, у них общее название. За счет этого вот этот эффект и реализуется. А, а тот эффект, который имеет негативный оттенок, видимо, он связан м, с использованием гормональной косметики. Да, наверное, Скорее да. всего, вот так. Угу. А, что об этом а, нужно сказать? Плохо или хорошо гормональная косметика? Да, наверное, вот этот самый первый вопрос. Uh -huh. ну, для девочки в 25 лет гормональная косметика это нехорошо, uh -huh. скажем так, для девочки в 30 лет это тоже не тот инструмент, которым нужно пользоваться. Но для дам, у которых уже эстрогеновый фон снижен, а качество кожи зависит от половых гормонов в том числе, вот там гормональная косметика может сыграть хорошую положительную роль. Вопрос. А, да, там достаточно быстрые эффекты есть, но если в организме гормонов не хватает, их давали-давали, а потом заберу, что будет? Естественно, а, а будет обратный эффект, и вот а, тот самый эффект печеного яблока, о котором говорят, он связан не с тем, что косметика плоха, он связан а, а, не с тем, что гормоны используются, а с тем, что гормонов не хватает в организме, и, а, когда организм начинает голодать, без этих гормонов, естественно, внешний вид кожи ухудшается. Что касается нашей косметики, здесь нет гормонов, не гормонов, Здесь нет гормонов, абсолютно здесь нет гормонов. Здесь э, есть в ночном креме элемент, который называется можно прочитать его в ингредиентах лицетин, суевого масла, но это не относится к гормональным э, э, <связан> препаратам. Это скорее относится э, к препаратам жирных кислот, то, скажем <связан> так, <связан> который восстанавливает с одной стороны липидную мантию, с другой стороны там содержится сквален, который играет защитную функцию, и еще и э, лицетин, который помогает укрепить фосфолипидную мембрану и сделать ее более проницаемой. Гормональной нагрузки этот элемент не несет. А, теперь по поводу того, будут ли Меститель, какие эффекты да. Да, будут со временем, да, скажем да. так. Здесь нету таких веществ, которые бы при длительном использовании могли перенасытить кожу. Mm -hmm. ну, как бы это вообще такое прив... привыкание к косметике. Но Это очень такое зыбкое понятие, потому что оно зависит от многих факторов. Изменение системы питания может повести к ненужности каких-то косметических yeah. средств и компонентов. Абсолютно правильно. То есть общее оздоровление организма на самом деле может привести к тому, что Кроме, скажем так, увлажнения, ничего организму-то и не надо будет. Но это идеальная ситуация, к сожалению, особенно жители городов, к ней, в общем-то, навряд ли приходят. Mm. А, поэтому вопрос пользоваться этими кремами долго или недолго, это все очень индивидуально. Может быть, что-то нужно будет добавлять. Да, к этой косметике. Скажем, вот у нас есть что добавить. Да, Дополняет. Я в угу, принципе, угу. чтобы было понятно. Другой вопрос. Человек к хорошему привыкает? Да. Привыкает. И тут скорее другой вопрос. Не захочется отдавать. Наверное, вот так. На самом деле я хочу поделиться эмоциями от использования данных кремов. да, думаю, что вам, как человеку, который участвовал в разработке данной, данного комплекса, будет это интересно. Мы сегодня получаем очень много отзывов от наших партнеров, от наших клиентов, которые говорят о том, как они полюбили уже эту косметику, как она им дает уверенности в себе, как она им придает вот это ощущение красоты. И многие люди говорят такую интересную вещь. Я бы хотела, чтобы вы тоже это прокомментировали. Многие, кто использует нашу косметику, они говорят, я чувствую, как она работает. То есть не то, что внешне вижу, я чувствую, как она работает. Вот это действительно есть такой эффект? Это первый мой вопрос. А второй вопрос я вот тут его прочитала в составе, да, увидела алоэ, вера, гель, да, тоже интересный очень компонент, и пантенол, вот это два компонента, которые, вот что они делают тоже? Что ну там, давайте чем, давай. начнем с алоэ, с пантенола, mm -hmm. а потом а, продолжим по поводу mm -hmm. действия. В первую очередь алоэ пантомол это те компоненты, которые способствуют с одной стороны увлажнению и восстановлению и регенерации кожи, с другой стороны они создают влагоудерживающую пленку. Помните, мы где-то там сказали, что верхние слои кожи, непосредственно эпидермис, уже сосудов не имеет, и он пропитывается влагой снизу. Да. И если эта влага активно выветривается да, с поверхности кожи, У -у -у -у. ее начинает не хватать, кожа пересушивается, и даже жирная кожа начинает шелушиться от того, что она пересушена э, сверху. Значит, э, вот эти защитные свойства, по образованию влагоудерживающей пленки, они помогают сохранить вот тот самый вот ту самую влагу, которая пропитывается из дермы, из сосудов угу. из межклеточного вещества это один момент второй момент все-таки те же самые наши связующие клетки ламберганса, они реагируют на алоэ, вспомните сейчас, наверное, как-то Меньше в медицине пользуются, но в скажем так, в советские времена неспецифическая стимуляция работы организма была за счет экстракта алоэ, который вводился в мышечный. Угу. Безусловно, когда наносится на кожу, это не такой активный эффект. Да? Но тем не менее сигнал идет, клеточки сигнальные воспринимают. Это значит, есть возможность повышения иммунитета кожи. Это второй момент. И теперь по поводу того, что люди чувствуют, да. как работает этот крем, чувствуют его на коже. Но на самом деле они не придумывают, они в самом деле чувствуют. Потому что идет сразу же восстановление увлажненности кожи. Значит, кожа расправляется, выравниваются мелкие морщинки что такое стянутая кожа и что такое расправленная кожа наверное комментировать эти ощущения не надо это понятно плюс э, действия тех же самых фруктовых кислот э, действия активных ингредиентов действительно мы ощущаем легкие покалывания какие-то какие-то движения не нужно этого пугаться, не это наша это, это, это, это, это нормальная работа более того у, у людей с чувствительной кожей может даже появиться а, легкое покраснение, mm -hmm. оно уйдет через 20 минут. А, и кстати, по поводу того, как наносить этот крем, за какой период до выхода на улицу, очень еще очень mm -hmm. важная mm -hmm. штука. А, поскольку у нас крем содержит гиалуроновую кислоту, а это увлажняющий компонент, а, нужно понимать, что все кремы с увлажняющими компонентами, а не только гиалуроновая кислота увлажняет, и масла здесь увлажняют. Они наносятся минимум за полчаса до выхода на улицу. Угу. Это один момент. Второй момент. Это вот те самые ненасыщенные жирные кислоты, натуральные масла, которые здесь содержатся, а с одной стороны они улучшают свойства косметики, но намазав косметику, лицо, косметику на лицо и подставить лицо солнцу это тоже неправильно. Потому что э, будет э, большая реакция на солнце, чем если бы э, за 40 минут до выхода на улицу эти кремы были нанесены. Ну, хороший вопрос. <свист> хороший момент вы затронули. А ОФ фильтры содержатся в этой косметике? У фильтров нет. Но здесь есть антиоксидантные системы, которые защищают кожу от воздействия... Э, э, Неблагоприятного воздействия ультрафиолетовых лучей Но, в принципе, нужно понимать Что нахождение под прямыми солнечными лучами В принципе, не полезно да, Со стороны эстетики и красоты Загоревшая кожа, она выглядит хорошо. Но со стороны здоровья, загар ⁇ это реакция на повреждение ультрафиолетовыми лучами. А следующий момент, вот, наверное, обобщить, да, вот по поводу наших замечательных этих кремов. То есть мы действительно позиционируем данные два крема, 3 как полноценную, взаимодополняющими компонентами систему, которая восстанавливает нашу кожу, которая увлажняет нашу кожу, которая подталкивает ее к обновлению, к регенерации. Так ведь? Да. То есть это действительно действенная система по оздоровлению и нашей кожи и соответственно мы с ней приобретаем не просто внешнюю красоту а действительно наша кожа она становится красивой изнутри если можно так, выразиться, так да действительно так мы улучшаем мы подталкиваем к обновлению мы улучшаем качество, мы улучшаем турбер, увлажненность, внешний вид, уходят мелкие морщинки, появляется тонус, отдельными компонентами стимулируется еще и выработка коллагена через систему взаимосвязи, но еще и не очень приятно подниматься. Попробуйте ее на руке. Да, да. я на самом деле уже не только на руке попробовала, поэтому я понимаю, о чем идет речь. И поэтому мы сейчас перейдем к следующему нашему продукту, который, он, наверное, является тем продуктом, без, без которого данный комплекс не имел бы такого мощного эффекта, который сегодня получают многие-многие наши клиенты. Это энзимный пилинг, энзимный пилинг-скраб, правильно будет его назвать. Почему я о нем сейчас заговорила? Потому что мы с вами сказали о прекрасных свойствах наших кремов, но встает вопрос о том, что... Есть те самые ненужные частички на нашей коже, которые препятствуют да, все-таки в работе данных кремов в полной мере. И именно этот продукт, он сегодня вызывает огромный интерес. Нарисия, могу вам сказать, что сегодня это хит, у нас просто продаж. И он вызвал огромный интерес у наших клиентов. И я бы хотела, чтобы вы прокомментировали его состав, в чем является его уникальность этого пилинга, потому что пилингов, скрабов сегодня огромное количество на рынке да, красоты и вот чем же наш пилинг Беремикс от компании Армей он отличается от всего того, что Но на самом деле продукт получился очень интересный э -э и очень рабочий и я понимаю, почему он стал китом продаж э -э с одной стороны это вроде бы как дополнительный уход с другой стороны, на мой взгляд, необходимый компонент в уходе за кожей, безусловно. Что он делает пилинг Он убирает вот те самые ороговевшие чешуйки кожи, которые на сегодняшний день уже не выполняют свои защитные функции. То есть это вот те, которые отшелушились да, да. и готовы подняться, отскочить, сделать кожу некрасивой и так далее. Чем интересен состав? В этой, в этой форме задействовано три рабочих пилинговых элементов. Uh -huh. С одной стороны, это энзимы папаи. Uh -huh. Чем интересен этот компонент? Тем, что он работает, во-первых, мягко, uh -huh. а во-вторых, он способствует отбеливанию кожи, uh -huh. способствует уменьшению переменных пятен, веснушек и так далее. А с другой стороны он стимулирует выработку э, коллагена. Угу. Следующий компонент такой рабочий, всем видный, заметный, а, это скрабирующие частицы, да, да. Да. они у нас натуральные. Они очень ваших. мягкие, они очень нежные и мелкие. Угу. И э, э, их не так, чтобы очень много. Мне кто-то сказал, э, что-то их там маловато. Но у нас три компонента, которые работают. И скрабирующие частицы – это всего лишь один из. Uh -huh. Соответственно, если энзимы папаи они разбивают вот эти взаимосвязи, способствуют отшелушиванию роговых чешуек, их-то нужно убрать. Uh -huh. И вот эти скрабирующие частички функцию такой выполняют. Uh -huh. И здесь есть еще один очень интересный компонент. Это, этот компонент относится к фруктовым кислотам. Про кислотные пилинги тоже все знают, но вспомните, наверняка кто-то сам ходил, у кого-то подруги ходили после кислотных пилингов в салонах. Что Ожог. происходит? Ожог. Ожог сразу. Лицо, лица, да. шелушение. Все это некрасиво, не Больно. Да, иной Очень. раз больно. Ну, так или иначе, достаточно агрессивно, скажем вот так. Здесь процент небольшой, поэтому происходит все очень мягко. Нету вот этих жутких, шелушающихся красных лиц. И, в принципе, за счет того, что все три компонента содержатся, они как бы работают немножко на разных уровнях, формируя общий результат. Поэтому все работает мягко, и производитель даже рекомендовал его а, а, использование ежедневно. Угу. А, ну, здесь, наверное, все-таки нужно смотреть, какой результат ты хочешь иметь и что сегодня, с, в каком состоянии твоя кожа. Потому что, скажем, для лиц с тонкой кожей, с сухой кожей, я бы, наверное, не рекомендовала все-таки использовать каждый день Хотя увлажняющие компоненты здесь есть, я защитные компоненты сказать. здесь есть И вопрос, как пользоваться угу. Опыт использования пилингов у всех разный, безусловно Кто-то там 5 минут нанести и тереть да, это мы говорим о скрабирующих частицах, где-то нанести пять минут, ждать, пока отработают энзимы или эти кислоты. кислоты. Если использовать его каждый день, это буквально нанести и умыться. Нанести по массажным линиям и умыться. Да, -м -м. и, наверное, стоит в принципе сказать о массажных линиях не только для этого продукта, в принципе для косметики. Очень важно наносить косметику правильно. Потому что для людей с ломкими сосудами, для людей с тонкой кожей это важно. Да и в принципе, если каждый день делать одно и то же действие неправильно, в конце концов все лицо вместе с действием силы тяжести еще опустится благодаря нашим ручкам. Поэтому обязательно наносить по массажным линиям. И у нас есть продукт, где эти массажные линии нарисованы на коробочке. Но в принципе нужно понимать, все движения идут от, периферии, от центра к периферии, к козелочкам ушей. Мы не растягиваем кожу, мы наносим легкими похлопывающими движениями по этим линиям. То есть, вот прорезюмировав данный вот продукт как пилинг, да, как скраб пилинг, мы можем сказать, что это тот шаг вашем ежедневном уходе, который приближает нас к той самой цели, которую вы поставили в начале сегодняшней беседы, а именно к молодости вашей кожи. Потому что я например, сама лично заметила, что когда я использую наши замечательные крема вместе с пилингом, то эффект даже лифтинга, эффект лифтинга, он более выраженный. Абсолютно. И да, ты да. действительно выходишь как будто обновлённо, как да, будто скинула старую шкурку и пошла в красивый вновь. И не могу говорить про продукт а, скраб без продукта, вот, который сейчас держу в руках, потому что я считаю, что это действительно а, уникальная вещь. Да, сегодня сывороток для лица огромное тоже количество, и в то же время сывороток с гиалуроновой кислотой это сегодня вообще, наверное, ну, только ни вы не слышал про данную чудодейственную а, такую а, вещь, да? Поэтому хочу сказать, что то, что она у нас есть, это большой плюс данного комплекса. А сама лично получила очень хорошие результаты по данному продукту. И я знаю, что многие-многие люди, которые сегодня покупают данный комплекс, а, делятся буквально на две части. Первая часть с радостью берут сыворотку и понимают, что в ней есть ну, просто, наверное, корень того обновления, которое будет проходить с вашей, происходить с вашей кожей. А есть другая половина людей, которые э, недооценивают данный продукт и им кажется, что ну, совсем как-то непонятно, несерьезно, какие-то ампулки, какая-то жидкость, вот крем нанес и пошел. Пожалуйста, прокомментируйте данный продукт и э, ответьте на простой вопрос. А что же вот там внутри этих ампулов действительно находится а Действительно ли данный продукт проникает в нашу кожу Действительно ли он способен оживить нашу кожу Потому что я знаю такую штуку, что а, сывороткой нужно пользоваться Особенно в тот момент, когда ты чувствуешь, что твоя кожа начинает увядать, Что твоя кожа устала, что твоя кожа а, каким-то образом ну, чувствует себя очень-очень хорошо да, Что это такая скорая помощь Правда ли это? Ну миф. На самом деле гиалуроновая кислота, именно на ее основе сделана эта сыворотка. С одной стороны это дополнительный уход, с другой стороны на мой взгляд опять же в наших условиях это в общем-то необходимый уход именно в ежедневном рационе. Да, у нас здесь есть гиалуроновая кислота, но безусловно в общем ее составе достаточно мало, чтобы покрыть потребности, скажем, там, иссушенной кожи или потребности кожи, которая прошла пилинг. Здесь гиалуроновая кислота естественно в большой дозе. Она идет как дополнительный уход, она идет как дополнительный увлажняющий слой. И нужно сказать, что гидролипидная мантия при ее сохранности она способствует тому, что кожа сама себя восстанавливает. Если ее нету, идет поражение не только эпидермиса, некрасивой, некрасивая кожа становится, но и страдают глубинные слои. Так вот, если наносить в эту защиту, мы формируем однозначно условия для включения собственных регуляторных возможностей организма самообновления. Поэтому, на мой взгляд, это очень нужная вещь, особенно летом, когда сейчас будет. Сухо и жарко, особенно зимой, когда сейчас в батареи, это тоже нужная штука. И, естественно, когда идут пилинги. Кстати, еще словечко про пилинг скажу. Его не нужно делать утром, его нужно делать только вечером, чтобы после него не выходить на улицу, не сталкиваться с солнечным освещением. И, конечно же, использование пилинга требует защитных факторов. Да, как минимум шляпки сказали. Как у максимум у фильтров v, да. угу. вот И э, гиалуроновая кислота, она помогает э, в том числе нивелировать воздействие и э, солнечно хожу, скажем так, да, <с No> когда кожа иссушается, утолщается. Uh -huh. И, кстати, если вы э, столкнулись с большим солнцем, лицо обветрилось, Лицо э, подзагорело, лицо, кожа лица подсохла. Гиалуроновая кислота просто действительно как скорая помощь в данной ситуации работает. Я могу сказать, что как человек, который имею э, частые перелеты, что у меня всегда с собой есть сумочки, ампула сейчас тоже вот именно наша ампула гиалуронной кислоты. Это удобно. И а, я вот прям даже будучи в самолете, да, и наношу на себя, и на, ну, на чистую кожу, протереть, протереть можно салфеткой, да, сегодня огромное количество различных вот таких средств. И а, действительно ощущаешься, что начинаешь дышать, и начинает тебе становится очень хорошо. Причем я наношу ее также на руки. И не только на руки, еще и на зону декольте. Это зона, которой а, незаслуженно уделяют а, мало внимания, особенно молодые женщины, вот те, которые постарше, у кого-то уже проблемки какие-то обозначились, те а, а, ухаживают. А те, кто помоложе и у кого еще собственные защитные силы уже как-то сохранены, они забывают об этом. А, а это зона, которая подвергается агрессии точно так же, как и лицо, точно так же, как и руки. Смотрите, да, у нас редко и не всегда мы ходим с воротничком, особенно летом. Угу. Да? А Какая-то часть декольте открыта. Поэтому обязательно нужно упаживать, обязательно нужно увлажнять. И в наиболее агрессивной ситуации у нас всегда бывают наши женские ручки. Вопрос. По поводу использования данного средства, именно кислоту, даст нашу сыворотку, усиливается ли ее эффект? От того, как мы наносим, от того, что мы делаем массаж, например, лица с помощью этой сыворотки, нужно ли ее использовать при этом, да, потому что мы все знаем, что массажи, что всевозможные, они улучшают отток линса, да, и так далее, и мы имеем косметически очень хороший видимый эффект. Так вот, если мы это будем все делать с использованием сыворотки, что мы получим? Вот ваше мнение как специалист. Может быть. А, скажу так, что использование массажа использование помпажных манипуляций для лица хоть на сыворотке, хоть на кремах будет улучшать действие косметики, потому что это дополнительный фактор воздействия на кожу. Вопрос что подразумевается по слову массаж так да, кожа на лице растяжимая мышцы имеют крепление только одно. Вторая часть мышцы всегда в свободном виде вплетается в кожу. И неправильный массаж, неправильные действия, они могут навредить. Чуть выше я сказала о направлении да, от середины лица к озелочкам, от середины лба к височкам. Но еще и не даже не поглаживание а скорее похлопывание по лицу и в нанесении кремов, и в нанесении гиалуроновой кислоты. Но есть также еще и понятие помпажных движений, когда делаются коротенькие движения с отрывом от кожи, не смещая кожных слоев, но они помогают сместить и простимулировать движение лимфы на отток, убрав лишнюю жидкость из слоев кожи. Конечно же, если мы добавим совершенно простую манипуляцию в наш ежедневный уход при нанесении крема мы получим гораздо больший эффект. Формирование э, овала лица возможно вот с помощью нашей косметики и данных движений? Возможно, возможно овал лица, нужно понимать где он формируется, как это делать и я бы назвала это краем или ну, краем нижней челюсти, то есть мы будем идти не по лицу, мы будем идти не по подбородку, а мы будем идти на границе этих двух поверхностей. Благодаря вот такому движению по окружности мы, соответственно, будем стимулировать лимфоток, мы будем расслаблять мышцы, потому что хотим мы того или не хотим, и мимические движения в течение дня, и действия силы тяжести, они формируют... Есть такой термин птоз, да, общее опускание. Вот благодаря такому нанесению, благодаря промокающему движению при вытирании лица, а не вот таким, да, мы сможем наше лицо, кожа нашего лица поддержать в правильном состоянии, в тонусе с одной стороны, вот с другой стороны мы уберем лишнюю жидкость, и с третьей стороны мы нивелируем действие силы тяжести. Очень интересно, захватывающе, я бы даже сказала, вы рассказываете. И я приближаюсь к следующему нашему продукту, потому что возраст женщины можно узнать по состоянию кожи ее рук. Так ведь мы это все прекрасно знаем. И... Бывает, что именно кожа рук, она выдает наш возраст истинно, да, и действительно показывает, насколько мы за собой ухаживаем. Согласны? Вот со вторым я соглашусь больше, угу. не по поводу возраста, а по поводу отношения к себе, к себе да. по поводу любви к своему телу, к порокальному угу. восприятию себя и своего образа и к пониманию того, что наши руки действительно они получают максимальное количество агрессии, потому что это... Не только воздействие, воздействие, там скажем, с воздушной средой и с но тем, холод, что наполняет свет, Но мы нашими ручками моем, периодически стираем и далеко не всегда в перчатках, а зачастую не в перчатках, потому что, скажем так, не всегда удобно и комфортно делать в перчатках какие-то э, вещи по домашнему хозяйству. Поэтому руки, безусловно, они испытывают максимальную агрессивную нагрузку и им нужна особая защита. И, соответственно, основное действующий компонент буквально да в двух фразах вот этого, крема, этого крема. а он точно также имеет тот же самый комплекс который и находится в нашей основной линии поэтому он в эту линию включен то есть это экстракт северных ягод, с одной стороны. С другой стороны, здесь есть алантаин, который способствует восстановлению кожных покровов. Здесь есть молочная кислота, которая формирует вот ту самую нормальную защитную среду, кислотно-щелочную. Да, да? Mm -hmm. То есть, есть нормальный уровень кислотности нашей кожи. Кожа наша кислая, в отличие, допустим, от щелочной крови. Потому что именно в таких условиях не размножаются болезнетворные микроорганизмы. А только наши сапрофиты существуют, а если мы руки все время моем, да еще если мы используем антибактериальные, нынче модные мыло для рук, происходит большой дисбаланс, соответственно, молочная кислота помогает этот дисбаланс мобилировать и восстановить защитные свойства крови, кожи, Кожа. да, кроме того, здесь, конечно же, умягчающие, успокаивающие добавки, поэтому мы получаем и увлажнение, мы получаем мы регенерацию, мы получаем питание за счет аминокислот, мы получаем антиоксидантный эффект, мы получаем защитную пленочку, но вспомните о том, что максимальная агрессия приходится на руки, руки иссушаются, то есть это зона, которая подвержена Потери влаги максимально Поэтому я обязательно рекомендую Дополнять и уход за руками Гиалуроновой кислотой А можно еще и пилингом? Хороший вариант да? Только помните, что здесь мало Подкожно-жировой клетчатки да? с, с, с ручками нужно нежно Естественно, убирать умершие клетки Нужно точно так же из рук Мы уберем, с одной стороны, некрасивый слой С другой стороны, мы улучшим проникновение Полезных веществ Здорово. И тогда я, наверное, сделаю некое обобщение всей этой информации, которую мы с вами дали, да, то есть я хочу подвести некий итог. То есть комплекс Беремикс – это система, система для красоты и молодости, для сохранения молодости, да, нашей кожи, рук, лица, зон, гальте, да. И, соответственно, это тот комплекс, который у нас содержит все необходимые для данным для данной цели компоненты, которые позволяют нам и защищать и увлажнять, и питать кожу, нашу кожу, да, соответственно, дает определенный толчок для регенерации, да, для обновления. Мы можем назвать этот комплекс действительно тем средством, тем инструментом, который способен нам получить вот этот эффект свечения кожи изнутри, да, вот этим здоровьем, молодостью, красотой. Можно так назвать нашу школу. Безусловно, только надо помнить, что это не единственный инструмент, который это делает. Потому что красота э, снаружи, то есть через воздействие косметических средств, она неотделима от красоты изнутри. Что мы кушаем, э, плюс что мы думаем, да, как мы живем. Э, поэтому все должно быть комплексно, все должно быть вместе. Но инструмент замечательный, я, э, э, ну, скажем так, Горжусь, что я принимала участие в его разработке, в его тестировании. Это тот продукт, за который не стыдно, за который радуешься ты. И радуешься, сказала, что ты и радуешь других. Продукт, который действительно сегодня дает большие возможности нашим партнерам получать огромное количество клиентов на этот товар. И очень хорошо, что вы сказали по поводу комплексного подхода изнутри и снаружи, так как у нас есть еще продукт, который мы называем VitaFit и VitaEnergy, и мы изначально позиционируем, что эти два продукта, а именно BerryMix и система VitaFit и VitaEnergy, это два продукта, которые работают в одном направлении и с единой целью. И здесь возникает наверное, последний на сегодняшний момент вопрос по поводу натуральности составов что первой линейки то и второй не нужно сейчас рассказывать полностью а просто вот скажите свое веское мнение по этому поводу что касается натуральности наших составов и так, так ли это и почему это хорошо и ну, вот каким-то каким-то скажем так состав натуральных веществ в этих продуктах высок нужно понимать что обойтись вообще без синтезированного какого-то продукта невозможно, потому что косметику нужно сохранять, у косметики должен быть товарный вид, поэтому естественно определенные правильные, скажем так, вот здесь я могу сказать правильные добавки, здесь есть химического происхождения, но очень высокий процент натуральных веществ, если вы посмотрите масла, экстракты, это все натуральные вещи. И Нужно помнить, почему-то сегодня не прозвучал вопрос, который часто задают по поводу аллергии. Uh -huh. Очень такой интересный момент. Одни считают, что аллергия на химические вещества, другие считают, что аллергия на натуральные да, вещества и масла. Так вот, аллергия может быть и на химические вещества, и на натуральные вещества. И если правильно подходить к выбору косметики для себя любимой, конечно же, любую косметику нужно тестировать на момент того, не вызывает ли она аллергических реакций. При этом помните, что активный комплекс он будет вызывать ощущения, он будет вызывать покалывание, ощущение какого-то движения в коже, может вызвать легкое покраснение, которое в течение 15-20 минут после использования пройдет, это не есть аллергическая реакция. Аллергическая реакция, она держится долго, она вызывает зуб, неприятные ощущение, вот так скажем, если мы будем говорить чисто о реакции аллергической кожи. Ну и для себя помните, что по... Аллергическая реакция ⁇ это сигнал к тому, чтобы заняться своим здоровьем, заняться восстановлением чистоты организма, восстановлением регуляторных систем. И аллергия может быть на что угодно. Для кого мы рекомендуем по возрасту данную крема? Есть какие-то ограничения по возрасту то у них не существует, а мы вот именно опираемся на свои ощущения, на свои потребности. Вы знаете, здесь следует говорить о целесообразности. Этот комплекс, он сделан как противовозрастной, anti то есть система восстановления молодости и здоровья. Поэтому ну, его нецелесообразно использовать до 25 лет, но все относительно. Если состояние кожи в 25 лет нехорошо, да, есть понятие старения, преждевременного старения, фотостарения, острого старения. Обратимо, кстати, да, и очень хорошо обратимо. Естественно, в данной ситуации комплексом нужно пользоваться. Он совершенно не нужен детям, он просто нецелесообразен. Зачем он? Что касается, допустим, гиалуроновой кислоты и крема для рук, но я считаю, что это вообще универсальные вещи, просто универсальные вещи. Если мы будем говорить, там, допустим, про молодой возраст и гормональный дисбаланс и повышенную выработку сала mm -hmm. кожными железами, да, конечно же, мы и пилинг будем рекомендовать, потому что он будет здесь нужен, даже если человеку и нету 25 лет. Поэтому это все избирательно, но в принципе нужно понимать, что это противовозрастная система, косметика. противовозрастная косметика, косметика, которая сохраняет молодость, которая нивелирует эм, признаки э, старения. Ну, поэтому, соответственно, возрастная линейка диктуется скорее о 25 лет, Но есть свои исключения. Спасибо большое, Лариса, за содержательную беседу. Я думаю, что всех тех, кто посмотрел сегодняшнее наше видео, многие-многие вопросы получили ответы. И я хочу сказать самое главное о том, что данный комплекс это действительно тот продукт, который еще покажет себя, потому что а, любой а, уходовый продукт, да, любой продукт а, красоты, молодости, здоровья, он проявляет все свои результаты в течение времени. Absolutely. И я, как человек, который занимаюсь конкретным продвижением и продажей, да, могу сказать вам, друзья, одну простую вещь, то, что рынок молодости и красоты – это очень вкусный рынок. Сегодня огромное количество людей, которые ищут ответ на свой самый главный вопрос, как остаться красивым, как остаться молодым. И лично я для себя этот ответ нашла. Подарите этот ответ своим клиентам, всем тем людям, которые задают вам данные вопросы, потому что ответ простой. Комплекс Беремикс – это именно тот продукт, который не просто с целью маркетинговых каких-то Целей мы пишем на своих флакончиках, что это противовозрастная косметика, да? это действительно, а, работающий, это действительно работающий комплекс, который подарит вам, ну, многие долгие годы красивой кожи, да, и много приятных моментов, много потому приятных. что его потребительские качества тоже очень высоки. Поэтому в общем-то молодости, красоты, здоровья, счастья, больших успехов во всем задуманном и как это на, наискорейшего э, совершения задуманного и достижения целей. Спасибо большое за внимание.